привет youtube новый ролик проволочная цепочка Итак, так знаете смотрите тут такая цепочка у которой звено э, делается по принципу как у э, звеном с бусинки с бусинкой э, только тут трудность в том что обмотка пойдет по всей проволочке дальше э, сейчас я расскажу как это делать ну, и покажу итак а требуется проволока. Сюрприз, да? А проволока сгибается вот так. Вот так, вот, вот так вот. То есть где-то два с половиной сантиметра конец должен быть. Дальше. Линейку оставлю, чтобы было примерно понятно. Поджимаю, чтобы вот это колечко Стало поплотнее Вот таким вот Собственно, тут должен быть такой диаметр Чтобы только проволока входила Сильно большие тоже ни к чему То есть где-то 3 миллиметра, Миллиметр проволока, миллиметр дырка И миллиметр Еще проволока Дальше я хватаю за колечко А стоп, не хватает еще за колечко Дальше я надеваю цепочку свою, хватаю за колечко и свободный конец обматываю вокруг проволоки, как я это уже делал в предыдущих видео. Секундочку я разберусь с руками. Руки непослушные у меня через камеру. Так, вот Первый виток подошел, прополучился. Дальше этот виток я поджимаю, чтобы он был плотненько. Хватаюсь за основание и свободный конец завожу опять на проволоку. Так, вот поджимаю. Получилась вот такая штуковина. Дальше я ее опять захватываю сюда. И, так как они длинный, можно это делать руками. У меня еще эту бронзовую проволока, она очень жесткая. Латунная проволока будет помягче. Да и серебряная тоже. Так, вот что получилось. Вот что получилось. Это я поджимаю сюда угу. Так, это я поджимаю сюда Это я поджимаю сюда И вот первый кусочек у меня получился готов. Сейчас я подожму его. Ну-ка, крупный план. Спасибо. Крупный план есть. Телефон хочешь чтобы ему спасибо говорил. Не могу, мне не сложно. Вот. Вот что получилось. Теперь... Я поджимаю вот эту пружинку, чтобы она сплотнилась. Вот она сплотнилась. И сейчас будет самый трудный момент для понимания, потому что я и сам его не понимаю. Надо таким образом намотать пружинку. Сейчас покажу на соседнем звене. Спасибо. Таким образом намотать пружинку, чтобы Два конца встретились, и как будто бы продолжали друг друга. Так, не качаемся. Вот здесь у меня это получилось. Ну-ка, и вот даже так сфокусировалось. Вот, очень плотненько получается. Так что, когда вы, допустим, все скрутили цепочку, отшлифовали, отполировали, эти концы практически в единое целое сливаются. И получается такая просто пружиночка как будто пружиночка. Цепочка очень крепкая получится, потому что э, вот эти вот обмотки, когда плотные кольца, они очень ту туго растягиваются обратно. Итак, начну. Значит, смотрите, что я делаю. Я делаю поворот опять, как я делал, когда э, делал такую пружинку для браслетика. Если кто не видел, видео есть с этим браслетиком. Итак, поджимаю. волнуюсь почему-то на видео. Поджимаю, поджимаю, поджимаю, поджимаю, Получается, вот что получается. Но ну, опять колечко, в которое встанет только проволока. Дальше хватаю за это колечко. И тут надо понять, в какую сторону наматывать проволоку. Это попробую объяснить, но. Не факт, что у меня получится, потому что я через раз не в ту сторону наматываю. Значит, смотрите, вот эта спиралька, которая будет идти, она должна как бы навстречу накрутиться провол провол вокруг проволоки, чтобы встретиться вот с этой. Таким образом, вот этот конец у меня лежит сверху проволоки, и свободный конец я завожу на эту проволоку, чтобы они навстречу друг другу шли. Если вы сделаете неправильно, тогда у вас окажется, что один конец и а второй конец тут встретятся. Вот, обычно происходит так. Пару раз намотали неправильно, потом уже все встает на свои места в голове и все получается правильно. Ну вот. Итак, хватаю. И пошел это все накручивать. Немножко трудно это на камеру делать, но надеюсь, меня простите. Вот, и надо поставить поближе. Вот, когда первых несколько витков есть, становится сразу проще. И что такое? Вот, становится проще, потому что можно схватиться за саму эту пружину. И тогда дело идет веселее. Ой, только камеру зачем качать-то? Вот это я поворачиваю, поворачиваю, и пружинка вот плотно накручивается. так вот осталось близко к конец уже тут я накручиваю продолжаю накручивать и в конце происходит обычно какая-то ерунда вот смотрите тут взбивается ритм немножко но не надо этого бояться ритм наладится сам значит смотрите это я поджимаю перехватываю поджимаю и когда у меня проволока входит в промежуток между пружинкой и вот этим концом в это место я его с силой загоняю туда и он автоматически проталкивает эти все звенья витки и все выравнивается в принципе можно вватнуть еще один виток сейчас я покажу и тогда он плотненько-плотненько сойдется вот и вот тут уже все, совсем силы надо будет заталкивать. И последний виток у меня получается. Раз. Раз. Раз. Смотрите, и тут. Вот. Скоро встретится конец и конец. Значит, это я подталкиваю, подкручиваю сюда в сторону проволоки. В месте, где они должны встретиться, я кусаю. И тут надо понимать вещь такую, что когда проволока обматывается вокруг проволоки, она чуть-чуть сжимается, и надо, чтобы был некий трый промежуточек между тем контом и этим. И тогда все плотненько сомкнется. Это я откусываю. Вот можно еще чуть-чуть кусить. Вот так примерно. Где-то, я думаю, там миллиметр остается у меня. Смотрите, Видите, миллиметр где-то воздуха остается. И самая приятная миссия в этом деле поджать этот свободный конец внутрь сюда, сейчас постараюсь максимально крупно. Вот я сжимаю и вот он туда заходит. Ну, вот. Вообще вся вот эта история с обмоткой одно из самых частых явлений. Я к нему еще вернусь. Сейчас покажу картинку одну. Ну, как картинку, проволочную иллюстрацию. Вот. Это один из видов соединения, собственно, двух проволок. Место, так сказать, пайки. У него есть минус, что он немножко подвижный, но этот минус ликвидируется, когда этих соединений больше двух, три, допустим какой-то конструкция, они становятся в крепкую штуку. Это можно увидеть на примере этой брошки. То есть вот все эти обмотки, они часто используются и можно сделать с ними прикольную какую-то вещь без пайки и достаточно крупную воздушную, прикольную. Так. Ну что ж. Напоминаю, что в описании к ролику будут Будет информация о моих курсах онлайн и офлайн по ювелирному делу. Ссылка на мой инстаграм, где можно увидеть мои работы другого плана. Такие всякие экспериментальные. Их, кстати, все можно купить, если что. Вот, подписывайтесь на канал. Дальше я расскажу все, что знаю про проволоку в, этих, в этой серии. Пока. Такой сериал у меня.